Держи. Голову поворачивай быстрее. А вы кто? Я жених. Чей? Иры. Я приехал, чтобы тебе, мацу, сделать предложение. Цель визита. Любовь. Ну, добро пожаловать в Москву. Понимаешь, мой папа очень сложный человек. Ему мало кто из женихов нравится. В общем, ему никто не, не нравится. Вообще никогда. А чё, твой новенький? Холодно. Пойдемте в дом. Борят? Не, может он якут? Я думаю, китаец. Как ты сказал, тебя пень? Панга. Брось вон пинг-понг <смех> Я вот так попарен у меня на голой жопе до Китая прогадится. Нет, тут китайский брак не нужен. Нормально! А -а -а! Руку давай! Рома? Этот бой вообще правильно? А он такой. Ты что приперся? На охоту. Я тоже хочу. Правильно, Кингун, держи. Он тебя в воду бросал, меня тоже. Но меня летом, я-то свой. Понимаешь, у нас так принято. какая! Если хочешь стать русским родной. Пожалел по мальчонку Не сдавайся. кэнчу зоркий глаз. Лед, застрелился. Два раза. Рудье-то кривое.